Меня зовут Демя Никита. Я Павел. Спасибо большое, что нашли время принять участие в нашем вебинаре, посвященному нашему новому продукту – смарт-карте для электронной подписи на мобильных устройствах. Давайте начнем с того и посмотрим, из каких элементов состоит смарт-карта. Смарт-карта представляет собой слоеный пирог, который обычно состоит из четырех или пяти слоев, если это бесконтактная карта. А в центре находится слой пластика, в который интегрирована бесконтактная RFID-метка, которая называется inlay. А По бокам от этого центрального слоя находятся слои пластика, на которые наносится графическая персонализация. Далее с двух сторон это все закрывает ламинат, слои ламината, которые защищают смарт от дополнительных внешних воздействий и царапин. А после того, как все листы собраны, как и любой другой пирог, это все надо запечь в специальной печи под определенным давлением. Далее вырубается определенный необходимый формат смарт-карты, и туда имплантируется контактная микросхема уже на последнем этапе. Все смарт-карты ROTOKEN производятся на нашем собственном производстве, которое мы запустили несколько лет назад. Это нам позволяет контролировать качество продукта и сроки его производства. На смарт-карты может быть нанесена любая графическая персонализация, такая как двусторонняя полноцвет, полноцветная печать в высоком разрешении, нанесение штрих-кодов, QR-кодов, печать личных и переменных данных. А также смарт-карты могут быть оснащены любыми бесконтактными RFID-метками или даже двумя, если в организации установлены две системы контроля управления доступом. И от простого к сложному, давайте посмотрим эволюцию смарт-карт, как мы себе это представляем. Сначала идут бесконтактные карты, они самые распространенные, самые простые в производстве. Такими картами вы пользуетесь практически ежедневно. Это могут быть транспортные карты, как карта тройка, карты лояльности, скипасы, гостиничные карты и много-много другое. А далее идут контактные смарт-карты, только с контактной микросхемой. Такие карты чаще используются для двухфакторной аутентификации и электронной подписи. То есть это, по сути, полноценный аналог USB-устройств, только для которых необходим считыватель смарт-карт. А далее идут уже более сложные карты, это комбинированные. В них совмещены как контактные, так и бесконтактные интерфейсы. Такие карты чаще используются в качестве универсального удостоверения сотрудника. При этом сотрудник может проехать на парковку, зайти в бизнес-центр, пройти через проходную, через турникет, и охранник может сверить фотографию, которая нанесена на карту с держателем этой карты. Далее сотрудник может зайти по этой карте на свое рабочее место, зайти в компьютер и далее пользоваться как полноценным средством электронной подписи. И самые сложные — это и современные карты, это дуальные смарт-карты, когда бесконтактная антенна напрямую соединена с контактным чипом, и по бесконтактному интерфейсу вы можете получить доступ к любой информации, которая хранится на контактной микросхеме. Пример такой карты — когда вы расплачиваетесь в магазине своей банковской картой и прикладываете ее к терминалу. Именно так в разрезе выглядит смарт-карта ROTOKEN CP3.0 NFC, о которой мы сегодня будем с вами подробно говорить. Давайте теперь посмотрим, почему стоит использовать наш новый продукт ROTOKEN CP30 NFC. Во-первых, это очень просто и удобно, потому что подпись происходит путем прикладывания смарт-карты к NFC-считывателю мобильного устройства. Вся криптография, все вычисления происходят на борту смарт-карты. И, а не внутри приложений. При этом производительность а работы по беспроводному NFC-каналу ничем не хуже, чем при работе с контактным интерфейсом. Не требуются дополнительные питания и дополнительные переходники для работы с этой картой. Уже есть поддержка, и карта умеет работать с популярными операционными системами, такими как iOS, Android и российской операционной системой «Аврора». Но самое главное, что все ваши секреты, это ваши закрытые ключи, остаются всегда при вас на чуждом носителе отдельно от недоверенных приложений и документов. На этом я свою небольшую вводную часть закончил. И далее с удовольствием передаю слово Павлу Анфимову, который более подробно расскажет о наших партнерских решениях и как эти решения можно применять. Спасибо, Никит. За последние семь лет с момента выпуска первого в России беспроводного средства формирования мобильной электронной подписи токен СП bluetooth мы накопили огромный и уникальный опыт использования такой подписи, который мы, конечно же, перенесли, разрабатывая новую NFC карту. Давайте немного остановимся на том, почему хранение электронной подписи на NFC карте лучше по сравнению с другими способами хранение подписи первое храняю электронную подпись на инвести карты она словно авторучка у вас всегда находится в кармане вы можете легко контролировать доступ к ней а также место ее хранения и кроме того, можете переходить от одного рабочего места к другому с легкостью подписывая документы на каждом из них второе, электронную подпись нельзя скопировать в карте используется криптографический чип, который может выполнять все криптографические операции прямо внутри него. И это значит, что закрытый ключи электронной подписи никогда не покидает память этого чипа. А третье, если так случилось, что карту вдруг потерялась или ее украли, то не беспокоиться о том, что кто-то сможет воспользоваться вашей электронной подписью. Традиционная система R-Token ограничивает попытки ввода неправильного пин-кода, и, соответственно, никто не сможет его подобрать. И все это создает уверенность в безопасности вашей электронной подписи. А теперь перейдем к пути нашего блока. Это рассказ о том, какие средства для разработчиков есть, чтобы работать с нашей насекаркой. У нас была задача, создать э, карту, которая работала не только быстро и надежно по круговому каналу, но и создать удобные средства для разработчиков. Первый инструмент мы разработали сами, дополнив комплект разработчиков и необходимыми мобильными компонентами. А второй разработали наши партнеры, CryptoPro. А, какой использователь из этих инструментов решать вам. Оба они решают примерно одинаковую задачу это антификация, электронная подпись и защита информации внутри документа оборот. В наш комплект разработчика мы добавили два демонстрационных приложения, которые помогут легко строить работу с карты в ваше приложение. Первое – это демобанк, который показывает, как подписывать платежи Личной электронной подписью в мобильном банк-клиенте. А второе приложение показывает, как подписывать документы на одном устройстве, когда на этом же мобильном устройстве работает несколько сотрудников одной бригады. Эти приложения размещены у нас на GitHub, они в исходных кодах. Там есть готовые модули обнаружения карты и. Подписание можете убрать и пользоваться. Если ваша система или решение построена на базе CryptoPro CSP, то добавить работу с электронной, с электронной подписью на NFC-карте не составит труда. Например, VPN-клиент Ingate в мобильных версиях уже использует NFC-карту для антификации в приложении. Поскольку в, в CSP 50R2 появился специальный режим работы с NFC картой. По беспроводному каналу будет работа с неизвлекаемыми ключами и также прозрачной защиты канала, обмена информацией между криптопровайдером и картой. Все это позволяет получить на мобильных устройствах полноценное место с возможностью электронной подписью. А перейдя к настольным компьютерам, можно карты пользоваться как. Классическими USB токенами, что позволяет создать удобную среду, когда вы можете переходить от рабочего места в офисе к работе на мобильном устройстве. Стоит также отметить, что как и работа с классическими токенами, для того, чтобы получить доступ к электронной подписи, нужно знать пин-код от RUTOKEN. Теперь перейдем к польским решениям, которые уже готовы к работе с NFC-картой. Когда вам нужно согласовать или подписать документ, например, договор, а в руках только мобильный телефон, то, конечно же, удобнее сделать это прямо на нем. При этом безопасно и удобно подписывать, используя беспроводной канал и криптографическое ядро карты, которое подписывает э, документы в нем и закрытый ключ да, остается в безопасности. А э, для, при утере карточки или телефона может не беспокоиться, что кто-то сможет воспользоваться вашей электронной подписью. И все это возможно с приложениями CryptoArm Ghost и CryptoNet PKI Client. Поскольку эти Версии приложения существуют также и для настольных платформ, то это создает удобные возможности для перехода от, от, работы, от работы в офисе к работе на мобильных устройствах. Работая в банковских приложениях, нам важно иметь безопасный способ подтверждения операций, чтобы быть всегда уверенным в том, что мы подтверждаем документ, который мы сейчас видим перед глазами, а второе, в качестве результата, иметь информацию с деталями, кто что э, перевел. СМС и пуш-коды плохо справляются с этой задачей, поскольку они небезопасны. СМС давно уже научились перехватывать, пуш-сообщения проходят через сервера банка, Apple, Google, а еще их нужно ждать. Но кроме, самое главное, что они не содержат деталей платежа. Это всего лишь факт, что что-то произошло. Выход – это подтверждение личной электронной подписью Совместно с разработчиками приложения PayControl мы сделали самый безопасный способ подтверждения электронной подписью. Это использование отчуждаемых ключей которые, естественно, не хранятся на мобильном устройстве и вовсе э, не связаны никак с э, приложением. И беспроводной канал добавляет э, удобство. Электронная подпись однозначно определяет авторство э, ду, э, подписанного документа, э, и ее также нельзя скопировать или подделать. И все это делает мобильный банк более безопасным. Для того, чтобы контролировать движение товаров, например, в аптеке, пришедшую коробку нужно оприходовать. Для этого обычно сотрудник берет коробку со склада, несет ее к своему стациональному компьютеру, открывает, достает по очереди товары, сканирует штрих-коды, формирует сопроводительные документы, подписывает своей электронной подписью затем все упаковывает обратно и несет обратно на склад. И так с каждой коробкой. И все это отнимает силы и время сотрудников, которые можно использовать более эффективно. Альтернатива использование мобильных терминалов доступа с программным обеспечением для инвентаризации от компании Cleverance, что позволяет сотруднику прямо на месте производить приемку товара а, и подтверждать своей личной электронной подписью, используя нашу НСИ-карту на том же терминале. Если поставка вдруг пришла большая, то можно подключить сразу несколько сотрудников, у каждого будет свой личный терминал доступа и электронная подпись. А потеряв мобильный терминал, можно не беспокоиться о том, что кто-то воспользуется им для инвентаризации. представляем э, совместные комплексы решений с российским производителем планшетов и смартфонов Mobile Info Group и разработчиком программного обеспечения для автоматизации Sigma. Все мы знаем сотрудников, которые работают вне, вне офиса и которым в процессе работы требуется подписание документов. Сейчас работая на выезде они э, берут с собой бумаги из офиса, э, заполняют их прямо на улице, потом э, возвращают в офис, передают коллегам, потом э, вот, несут еще на склад, в архив. А можно э, подтверждать э, документы электронно, прямо на рабочем планшете и используя нашу NFC-карту с личной электронной подписи. И все это избавляет офис от бумаг. При этом планшет, который используется для работы, прослужит долго, поскольку беспроводная работа не подразумевает какого-либо сопряжения с устройством. А NFC-карта готова к работе в любой момент и не требует специального обслуживания или ухода. И самое главное, что документы подписываются прямо внутри карты, и потеряв карту, сотрудник может не волноваться, что кто-то сможет за него провести какие-то операции. Давайте посмотрим, где это все удобно применять. В таких сферах, как энергетика, нефтегазовый сектор или бригада обслуживающие линии электропередач. Это контролеры на транспорте бригады скорой помощи или сотрудники больниц, государственные органы, спецслужбы, такие как МВД, МЧС, тяжелая промышленность, например, металлургия или машиностроение. Везде, где есть сотрудники, которые работают в полях, это решение оптимально подходит как с точки зрения стабильности работы комплекса, так и с точки зрения информационной безопасности. Наша карта — универсальное решение. Мы приглашаем всех партнеров расширять круг ее применения. Криптография на отечественных алгоритмах все более востребована на мобильных устройствах. А новая карта станет козырем для тех заказчиков, которым важна стабильность, надежность и максимальное доверие к оборудованию. Карта поддерживает все современные российские и международные алгоритмы. Скорость работы по беспроводному каналу сравнима с работой, с работой через считыватель. Также карта сейчас проходит сертификацию в ФСБ и в России. Мы подготовили короткий видеоролик чтобы вы могли убедиться, как формировать мобильную электронную подпись на мобильное устройство просто и быстро. В ролике будут показаны наше демо где в левой части экрана установлен телефон с Android, а в другой части экрана iPhone. Сотрудник, э, выбрав свой сертификат и просмотрев документ, который он собирается подписывать, вводит пин-код от э, RUTOKEN, прикладывает э, карту и мобильная электронная подпись суммирована. Быстро и просто, как э, оплата с помощью PayPass или э, транспорта. Итак, э, мы узнали о том, какие есть средства для разработчиков, чтобы встроить в работу с картой ваше приложение, а также какие есть готовые решения и комплекс для того, чтобы обсуждать это с вашими заказчиками. Если перед вами стоит задача использования электронной подписи на мобильных устройствах, свяжитесь с нами, используя любой удобный канал доступа, и мы поможем вам подобрать оптимальное решение и решить вашу задачу. Спасибо. Да, коллеги, спасибо за внимание. Я от себя бы хотел еще добавить, что то видео, которое показывал Павел, оно на самом деле там 4 или 5-минутное, и мы, наверное, сейчас в чатик скинем ссылку на это видео, либо по окончании трансляции. И можете полностью посмотреть, там а, показана работа с NFC-картой от и до, то есть как, формиру... как формируются на ней ключи, как можно по бесконтактному каналу это все записать с помощью нашего тестового удостоверяющего центра, и там установить приложение на телефон и попробовать, как это работает. Соответственно, образцы смарт-карт также можете связываться со мной либо с Павлом. Мы подготовим образцы, вам вышлем, поможем интегрировать либо внедрить данное решение, там, протестировать.